Только что был удален мой фейсбук. Мои последние посты в нем были вот о чем. Три дня назад мою дочь, маму, ей пять лет, сбила машина в центре Праги на трамвайной остановке. В больнице диагностировали ушиб внутренних органов. Врачи настаивают на полноценном обследовании почки. Для этого нужна медицинская страховка, потому что обследование дорогостоящее. Медицинскую страховку невозможно сделать без документов. У мамы документов нет. Чешские власти никак не регулируют статус наших детей на территории Чешской Республики. У нас у родителей есть полулегальный статус, а у детей его нет. Я считаю, что чешские власти делают это намеренно, не выдают детям никаких документов для того, чтобы нами манипулировать потому что очень легко манипулировать семьей, у которой есть маленькие дети. Приведу пример. 25 января этого года на Анделе в Праге полицейские проверяли у нас документы. Силой отняли у меня коляску с ребенком. В ней была троица, младшая дочь. И куда-то повезли. Я была вынуждена следовать за ними. В полицейском участке меня жестоко избили на глазах у ребенка за отказ спросить политического убежища. Я написала об этом в Facebook, его заблокировали на месяц, и сейчас удалили вновь. Я считаю за посты о намеренном бездействии чешских властей по вопросу урегулирования статуса моих детей на территории Чешской Республики. Я с сентября занимаюсь этим вопросом. С момента первого ареста нашей семьи в Чехии я занимаюсь этим вопросом. Я пытаюсь получить для детей хоть какие-то бумаги которые бы говорили о том, что они имеют право здесь находиться, которые позволили бы нам получить медицинскую страховку, какой-то статус. Мне говорят, что по чешскому праву дети никак, в нашей ситуации дети никак регистрироваться не должны, должны остаются без статуса. Тоже говорит мне мой юрист Павел Уль. Я считаю, что это вранье. Дети должны быть защищены. Сегодня весь день я консультировалась с другими юристами. Они мне это подтвердили. Существуют международные конвенции по защите прав детей. Чехия эти конвенции подписывала. Она должна урегулировать статус наших детей в нашем положении. Чешские власти прекрасно осведомлены о нашей политической позиции, о нашей ситуации. Я описала заявление в суд о нашем изменении полиции 25 января. Я была на допросе в МВД по предоставлению международной защиты. Я говорила с прокуратурой. Тем не менее, ситуация остается такой же безнадежной. Я не могу получить документы, не могу урегулировать статус детей, не могу получить медицинскую страховку и провести полное обследование дочери. Я просила наших друзей, Распространить эту информацию в чешских СМИ. В результате этого удален Фейсбук. Я думаю, сами чешские СМИ и пожаловались. Дело в том, что Фейсбук удалить очень просто. Достаточно нескольких абсурдных жалоб на что, все что угодно, и Фейсбук блокируется. Сейчас я не могу получить документы на детей. Мы уже год живем в Чехии в такой ситуации. Это довольно сложно. Без документов я не могу сделать без документов я не могу сделать страховку своим детям. Я не могу провести полное медицинское обследование своему ребенку. Врачи торопят, ситуация серьезная. Делайте страховку, а я не могу. Теперь я не могу даже написать об этом в Facebook. В Facebook я писала, получала советы друзей, консультации юристов, общалась с друзьями. Теперь он удален. Я прошу помочь мне распространить эту информацию.